Так, друзья, снова всем привет! Меня зовут Серега, очередное видео по заработку в интернете. Сегодня у нас на обзоре форум, форум из Darknet, на котором можно зарабатывать по 3 рубля за один комментарий. Вот мой баланс, 9 рублей, 3 комментария я написал, покажу, как на нем зарабатывать. Проект проверенный, уже не одним блогером деньги выводятся на ваш PayPal кошелек, то есть что вам надо сделать зайти, зарегистрироваться в PR-кошелек, ссылочку я оставлю в описании на этот кошелек, также оставлю ссылочку на этот форум вы зарегистрируетесь в PR-кошелек, зарегистрируетесь на этом форуме, регистрация простая также, если вы не сможете по этой ссылочке зайти потому что блокируется этот форум если у вас не заходит по ссылке, можете скачать программку с VPN, где вы поменяете свое местоположение, IP-адрес точнее, и спокойно можете здесь зарабатывать. У меня лично проблем с, этим, с этого нету, я спокойно захожу и получается работать Единственное, когда подтверждаешь адрес, а ты подтверждаешь, тебя куда-то перекидывают, где уже данный сайт не видно. Просто не закрывайте вкладку, по которой регистрировались, обновите и все у вас будет работать. В общем, ничего сложного, просто перейдете по ссылке и зарегистрируйтесь, и начинаете работать. 3 рубля за один комментарий. Покажу, как это работает. А, то есть, смотрите. Нам нужны а, два раздела, две темы, за которые нам будут платить 3 рубля. Это бизнес, вот бизнес раздел, и помощь. Так, заходим в безопасности жизни. Дальше ищем тему, которая нам подходит. Так, Ищем шумная компания у дворе, как действовать. Просто заходите в этот раздел, нажимаете кнопочку «Ответить». Такс. Так, вот здесь вы жмете кнопочку ответить. Так, ну и можно просто вот так вот вписать. Так, проверку капча здесь совершенно. Так, LCD это психо. Так, я не знаю давайте напишем психоделик я не знаю, я не употребляю наркотики так, жмем и ответить так, все теперь смотрим наш баланс было 9 рублей Все, нам зачитали 3 рубля, теперь у нас 12 рублей. Как мы будем действовать дальше? А, то есть, как уводить деньги? Жмете на баланс. После регистрации, кстати, установите себе аватарку, любую фотографию или картинку. А, дальше, смотрите, зашли раздел «Баланс». Здесь прописываете баланс. Жмете на вашу сумму. Потом вывести деньги. Обязательно скопируйте вот этот ник. Это администратор. Копируйте, вывести деньги. Имя пользователя. вставляете администратора. И смотрите самое главное. Что здесь надо сделать? Сумму. Какая сумма? Например, PR кошелек. Он при переводе меньше суммы. То есть надо, чтобы у вас на балансе было... 753 рубля ну или 754 и тогда вы сможете выводить деньги то есть заходите прописывайте здесь L матч вот этот подсмотреть этот ник можно прямо здесь как вы выводите деньги вот видите у меня 4 комментария уже здесь сделано вот вот этот администратор вы просто копируете его ник нажимаете на на вашу сумму прописывайте здесь сумму и вот здесь в сообщениях пишите свой а, криптовалютный кошелек, то есть в Pair. То есть вот как выглядит Pair кошелек, когда вы зарегистрируетесь, у вас здесь будет по нулям. А, у вас здесь будет создать, точнее уже будет вот здесь биткоин вот кошелек, вы просто жмете а, и у вас будет кнопочка создать свой а, кошелек. Создаете, копируете его и вставляете уже разумеется вот сюда и да, вывести деньги из картеля выводите, и в течение часа вам переводятся деньги. А, друзья, вот такой вот заработок без вложений, также есть партнерская программа, вот реферальные конкурсы, там найдете свою ссылочку. Спасибо, что посмотрели этот видеоролик, всем больших заработков, всем удачи, всем пока.